Всем привет! Итак, если у вас программа вышла за пределами рабочего стола на Windows 10, ну как и на 7, допустим, вот сейчас продемонстрирую вам. Вот как у меня. Нажимаете просто Alt пробел. Появилось. И теперь развернуть. И все, вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам было полезно это видео.